то, что доктор прописал класс получилось я приветствую вас на своем канале с вами снова михаил бандренко в данном видео хотел бы рассказать чем мы занимались на данном этапе времени даже в новый год и непосредственно за последние два месяца мы сделали супер станок по отделению червя от биогумуса ну, ребята, я доволен, сильно доволен. И еще бы хотел бы передать ребятам из России привет. Устроили диванные войны. И честно, ребят, никому из вас я присоединяться не буду. Ни к Погорелову, ни к Ткаченко. Объясняю почему. Вы тянете дело сами на себя, при этом не делитесь информацией. Даже я со своим большим опытом уже 8 лет по разведению червя и биомассы. Все равно нахожу что-то новое, учусь и хочу учиться И я считаю, что нужно друг другу подсказывать и учиться друг у друга А не устраивать диванные войны, которых вы устроили Ну это абсурд, смешно, просто смешно, ребята Для того, чтобы вы не говорили, что я не делюсь информацией или там еще что-то Я вам показываю данное видео Оно очень интересное, там есть сам станок чем станок лучше этот барабанного сепаратора? В барабанном сепараторе, получается, червь проходит длину 2 метра. И плюс еще он катается по полукругу. И получается, червь очень сильно травмируется. А здесь, то есть получается, вот такие вот движения в барабанном сепараторе. Получается, у червя то есть, идет травмирование червя. А в нашем станке, который мы сами можно так сказать, придумали, сами сделали. Конечно, спасибо Олегу Владимировичу, это мой сварщик, который с душой, конечно, отнесся к данной работе. Плюс спасибо токарям, ребята молодцы, сделали супер станочек. Плюс есть у нас сменные кассеты на этот станок, то есть кокон и малек отдельно у нас, крупный червь отдельно. Да, есть небольшие ошибки, то что нужно сеять изначально торф. Готовить субстракт, чтобы он был мелкой фракцией. Потому как потом просеивать червя, получается вообще супер просто, ну, класс. Да, есть некоторые порешности в плане первоэтапа. Ну, так как я дендробеном начал заниматься с мая месяца, 2000, мая месяца 2017 года, то, скажем так, дендробеном меня приятно удивило. Есть канал Worm чеп по-моему, Россия тоже, да, ребята. Ребята, кстати, молодцы. Они практики, труженики. Мне понравилось не видео. Вот. Ну, да, ребят, пожалуйста, не устраиваем диванные войны. Делимся информацией. Клиентов на всех хватит. Всем удачи, всем успехов. С вами был Михаил Бондаренко. Merbio.com. Всех благ. большая э, просьба так как э, я уже смотрю на биомассу червя как не только кормовую добавку для там птиц хозяйств птицеферм там рыб хозяйства я смотрю на червя как в сторону медицины в этом плане и в плане жидкого биоумуса. если у кого есть информация или опыт по использованию червя в медицине хотел бы с вами может даже и посотрудничать и как бы пообщаться было бы очень даже приятно почему потому что есть объем не маленький уже слава богу червя самой биомассы хотелось бы с пользой использовать червя не только вот, в плане биоумуса там для Сада, огорода, тепличных хозяйств. А вот еще в плане медицины. Потому как, насколько я считал, вообще хорошо используется в медицине, в косметологии. И вот, вот в этом направлении мне интересно пообщаться. Пожалуйста, у кого есть какая информация, буду рад и благодарен, если подскажете. Спасибо большое за внимание. Всех благ.